Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Более половины россиян с трудом выплачивают кредит или не могут получить новый займ из-за накопившихся долгов. Хуже всего обстоят дела с гражданами, которые занимали и у банков, и у микрофинансовых организаций. Только 35% из них признались, что не испытывают трудностей при погашении кредита. И почти половина таких заемщиков рассказали, что вынуждены экономить на еде, чтобы отдать долги. В то время как народ нашей страны нищает с каждым годом, журнал Forbes и ему подобные регистрируют рост количества российских долларов-миллионеров. Уничтожив промышленность и лишив людей нормальной работы, капиталисты обдирают их до последней нитки с помощью своих ростовщических контор для пациентов с почечной недостаточностью стоимость проезда в гемодиализный центр выросла в 8 раз город оплачивает 10 поездок но процедур необходимо 13 раньше тариф устраивал 100 рублей за час но с июня стали брать 32 рубля за километр Пациенты с разных районов города теперь тратят от полутора до 7600 рублей в месяц для большинства пенсионеров это весь месячный доход. Также пациентам предлагали пересесть на общественный транспорт. Перевозчики жалуются, последний раз тарификация была в 2012 году. Предоставлять услугу в ущерб самому учреждению мы не имеем права, поясняет руководитель управления соцзащитой. Буржуазия готова наживаться на ком угодно, будь то человек здоровый или находящийся под угрозой смерти, лишь бы заработать лишнюю копейку. Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов призвал беречь бизнесменов, так как они вкладывают в экономику страны личные деньги. По мнению министра, таких россиян необходимо холить и леять. Министр добавил, что бизнесмены идут на риск, вкладывая свои ресурсы в экономику. Цитирую. «Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле». Конец цитаты. Только министр забывает сказать, что развал второй экономики, которая осталась от СССР, тоже заслуга таких же бизнесменов. Исполняя главный закон капитализма – максимальная прибыль в максимально короткий срок, буржуй распилит все, что можно, но имея в руках власть, все убытки и издержки производства, он повесит на шею народа. Проректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации Иван Федотов назвал педагогов, преподающих в школах, отвратительными неудачниками. Он отметил, что большинство учителей получили плохое образование и не способны меняться. Сначала буржуазная власть превратила профессию учителя в позорный удел с маленькой зарплатой, а теперь нам с экономических форумов пищают о том, что учителя у нас ужасные и не способны к переменам. Траты россиян в магазинах достигли минимума с начала года. Средний чек упал до самых низких значений и составил 553 рубля. В исследовании холдинга «РАМИР» говорится, что по сравнению с апрелем в мае траты россиян уменьшились на 0,7% или в числовом выражении на 4 рубля. Аналитики отмечают, что скорее всего это еще не предел. Россияне, вероятно, и дальше будут ужиматься в расходах. Так, с каждым годом холодильники наемных работников продолжают пустеть. И это на фоне того, как телевизор нам вещает о великих достижениях буржуазной России. Товарищ, сними лапшу с ушей и пойми. То только при социализме уровень твоей жизни будет не падать, а расти. Вступай в борьбу за диктатуру пролетариата. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов с честным взглядом на происходящее. До встречи на следующем видео.